Меня зовут Николай Кавказский, я больше года сидел по болотному делу, по такой же статье, часть 2, 212, которая сейчас от 3 до 8 лет грозит новым музыкам московского дела, дело 212. Сейчас я нахожусь в Нижнем Новгороде, только что участвовал в одиночном пикете в по поддержку Рабанова. Завтра здесь, на театральной площади, серия одиночных пикетов, где будет говориться про каждого узника, который находится вот сейчас в Зопо новому болотному делу. Приходите завтра в 12 часов, тут будут одиночные пикеты, они не требуют согласования с властями, все совершенно законно, выступить в поддержку узников московского дела. Не оставайтесь равнодушными, приходите завтра в 12.00 на театральную площадь поддержать наших ребят, которые самые умные классные, которые, к сожалению, сейчас пребывают в местах не столь отдаленных за свою политическую позицию.